Вот, сейчас я нахожусь в музее Леонардо вот, покажу обзорную выставку экспонатов вот, экскурсия небольшая вот, количество экспонатов э, достаточно приличное но зал небольшой вот, минут через 15 начнется Здесь несколько картин. Таран. мост панель. Оружие нападения велосипед.